Всем привет друзья, с вами Антон Белюк и работа в Польше, срочно требуются операторы вилочного погрузчика можно без опыта работы как вы уже наверняка догадались здесь я буду рекламировать эту вакансию и еще зачитаю вам список также других актуальных работ в польше от надежного польского агентства по трудоустройству проект плюс на которой я сейчас работаю рекрутером в общем все те из вас кто заинтересован в работе в польше это видео для вас поэтому устраивайтесь поудобнее и я начинаю поехали Срочно требуются мужчины на должность оператора вилочного погрузчика. Можно без опыта работы. Локализация дебиться. Польша. Мешкание, проживание. Половину оплачивает агенция 200 злотых. Половину оплачивает рабочий 200 злотых. Квартиры для рабочих от 2 до 4 человек в комнате. Квартиры расположены недалеко от работы. Рабочее время 8-12 часов. В день 4 бригады, работа от понедельника до воскресенья, 4 дня утренняя смена с 6 утра до 2 часов дня, потом один выходной идет, затем идет 4 дня дневная смена с 2 часов дня до 10 часов вечера и также один выходной после нее, ну и ночная смена также 4 дня с 10 часов до 6 часов утра. Есть возможность работать большее количество часов. Ставка 12 злотых и 50 грошей нету. Описание работы. Первый месяц обучения управлению вилочных погрузчиков и простые физические работы, связанные с помощью на складе. Ну, в общем, первый месяц вас будут учить. По окончанию обучения вы получите официальные документы подтверждающие вашу квалификацию на право управления вилочным погрузчиком, данные документы останутся с вами уже как говорится на всю жизнь ну и тот период обучения пока вы еще не сможете работать полноценно на вилочном погрузчике вы соответственно будете как и было, собственно, сказано, выполнять вспомогательные работы на складе, перенеси подай, короче, положи, иди, как говорится, не мешай. Но этот период вы также будете получать зарплату в размере 12 злотых 50 грошей чистыми в час. Контактная информация, то есть номера моих телефонов вы сейчас можете видеть в нижней части своего экрана, там есть и вайбер, ватсап, так что звоните прямо сейчас, вакансия горячая. Также хочу зачитать список актуальных на данный момент вакансий от фирмы «Проект Плюс». В общем, сейчас я зачитаю просто название работ, просто что за специальность, какие специалисты нужны, ну, а уже подробное описание данных работ вы сможете найти на моем канале в «Телеграме». Ссылочку на которую вы найдете в описании к этому видео также на группах ВКонтакте, «Фейсбуке» и в «Одноклассниках» официальных группах проект плюс ну и собственно на моих группах личных также будут на них ссылочки в описании к видео на моих группах личных также будут подробно описание вакансий которые я вам сейчас зачитаю Вакансии от проект плюс на работу в польше от фирмы проект плюс срочно требуется швей локализация белосток Требования: обязательный опыт работы на промышленных машинах, оверлоках, пошивочных и стегальных машинах. Коммуникативный польский. Возраст 20-55 лет. Ставка 11 злотых в час нетто, с возможностью дальнейшего повышения до 16 злотых в час нетто. Идем дальше. На работу в Польше от фирмы Проект Plus срочно требуются стойлеры. Можно без опыта работы. Локализация Белосток. Требования обязательной коммуникативные польский. Вы должны понимать то, что вам говорят. Готовность работать, ручные навыки. В общем, примещание самое главное этой вакансии. 11 злотых в час нетто. Ставка за 8 часов работы. За каждый час переработки 12 злотых в час нетто идет уже. Возможность получения премии за хорошую работу в размере 100-300 злотых нетто. Берем женщин, также приветствуются семейные пары. На работу в Польше от фирмы Проект Plus срочно требуются помощники ткача. Можно без опыта работы. Локализация «Белосток». Нужны работники на производство диванов и ковров. Требования. Желательный опыт работы, желание обучаться и работать, мануальные способности. Условия работы жилье работодатель предоставляет бесплатно, график трехсменный, зарплата ставка 10,61 злотых в час нетто. За переработку более чем 168 часов за каждый последующий час оплата составляет 15 злотых в час нетто. В выходные дни при условии, что это будет шестой рабочий день, зарплата будет составлять 21 злотых в час нетто. На мой взгляд вполне неплохо обязанности замена закончившихся бобин на новые и перевязывание их. Здесь договор умова злицения. На вакансию швей, к слову, договор будет умова о праце. В общем-то, ну и вкратце я, как уже говорил, засчитал вам описание этих работ, основные я выделил, так сказать, пункты террис подробное описание. Вы уже знаете, где искать. Короче, друзья, поспешите, звоните, если вас заинтересовала какая-то из этих вакансий, то будем договариваться о вашем приезде. Приезжайте в Польшу, меняйте свою жизнь в лучшую сторону. Ну и также, если вы еще по каким-то причинам не подписаны на канал на YouTube, то подписаться вы на него сможете уже очень скоро, нажав на кружок, который появится в верхнем правом от меня углу вашего экрана. Также не забывайте писать комментарии под этим видео по поводу всего услышанного и увиденного. Делитесь ссылками на канал с друзьями, заинтересованными в работе в Польше. Ну и не забывайте ставить лайки, либо дизлайки под этим видео, в зависимости от того, понравилось ли вам оно. Ну а с вами был Антон Белюк, на связи с Польшей. И до скорых встреч, естественно, в Польше, друзья. Пока.